Рад видеть вас на моем канале. Сегодня мы поговорим о очень интересной теме, которая сильно волнует меня. Почему люди не хотят общаться друг с другом? Откуда берется вот это желание к некому имперсонализму, к некому уходу от межличностного взаимоотношения? Давайте изучим этот вопрос вместе с вами. Итак, смотрите, отвечу сразу. Это сугубо мое личное мнение. Это одна из причин. Она заключается в том, что люди, сейчас в большинстве своем стали имперсоналистами. Имперсоналистами. В этом видео я опишу эту, эту, эту причину, да, эту проблему, на мой взгляд, и объясню одну из, одна из, потому что я знаю, есть любители в комментариях сразу же настрочить, что я так не думаю, у меня другая причина. Я не спорю. Я просто сейчас вам расскажу свою причину, почему я Вижу, что люди не хотят общаться друг с другом, они уходят от межличностного общения, уходят в социальные сети, в всякие мессенджеры, и никто не хочет именно лично взаимодействовать друг с другом. Мне эта проблема стала интересна, поскольку я являюсь религиозным верующим, верующим человеком. Я стал копаться, стал изучать разные священные писания, чтобы найти ответ, а почему, почему это происходит в современном обществе. Раньше такого не было. Я нашел причины, сейчас я вам ее объясню. Причина заключается в том, что сейчас в обществе все больше и больше начинают превалировать идеи имперсонализма. Давайте так, смотрите, всего существуют две философские школы. Ну, по большому счету, их только две. Это персоналисты, от слова персона, то есть, есть есть личность, и имперсоналисты. Имперсонализм. Что такое имперсонализм? Имперсонализм это учение, это некое мировосприятие, это понимание мира, в основе которой отсутствует личность. Имперсоналисты фактически говорят, что Бог не является личностью. Он не личность, это некое знание, свет, энергия, это вот это что-то бесформенное, это некая идея, некая сила, которая создает все вокруг. И собственно говоря, с ней Отношения невозможно никакие толком построить, потому что, а как ты можешь построить отношения с Вы ну, Попробуй иди построить отношения со светом. Вот возьми и полюби свет, полюби энергию, полюби какое-то там, какое-то, какое-то знание. Это, ну, это очень сложно, да. И есть вторая школа, принципиальная, и занимающая другую позицию, это персоналисты, персонализм. Что такое персонализм? Персонализм это от слова персона, то есть есть там личность. И эти люди, они а воспринимают Бога Бога как личность, они говорят, что нет, <coughs> что Господь Бог является личностью, и из Него все исходит. Мы по образу подобию похожи на Него. Это две принципиально важные школы. Итак, ну вы сейчас спросите, Антон, а к чему ты сейчас уходишь в эти философские дебри? Ну, по нескольким причинам. Во-первых, потому что я решил сделать выпуск философский, это чисто философский выпуск, тем, кому нравится пофилософствовать. А во-вторых, потому что я считаю это причиной Самый базовый, которая является в корне всего То есть это фактически корень дерева И от этого корня дерева появляется ствол, веточки, листочки, цветочки и по конце концов плоды а Давайте я продемонстрирую, как это проявляется в жизни Вот смотрите, недавно я спросил одну свою знакомую, как сделать одну функцию Мне нужно было узнать И я у нее лично спросил Она говорит, слушай, да погугли его и узнай, как это делается Потом сказала, слушай, не мешай мне, ты можешь это узнать самостоятельно «Ну хорошо, я узнал самостоятельно, да, как это делать». И она потом добавила такую фразу, «Зачем спрашивать человека, если ты это можешь узнать сам?» Вот с одной стороны, да, имеется в виду, чтобы напрягать человека, что-то у него узнавать, то, что ты можешь сделать сам, действительно не стоит. Но с другой стороны, это моя знакомая. У нас есть какие-то взаимоотношения. Да? Я хотел поддержать эти взаимоотношения, что-то она спросить у нее, пообщаться как-то. Но она обрезала это общение, сказала, что слушай, давай так вот, узнай в интернете, и если что-то будет непонятно, обращайся. То есть она не захотела в, вот в данный момент выстроить эти вот отношения. Да? Она как бы сказала, что узнай у некого абстрактного, узнай там вот в интернете. Дальше едем. А, так, где еще это еще проявляется? Это проявляется в магазинах современных. Если вы зайдете в современные магазины, то вы увидите, что там нет продавцов. Я, например, по своему детству помню, что когда заходишь в магазин, мы там с родителями когда заходили, мы узнавали у продавцов, а как эта модель называется, а какие у нее характеристики, а что вы посоветуете, то есть было межличное общение межличностное общение <смех> вот. но сейчас такого нету скажу лично про себя, что вот сколько я помню я всегда был персоналистом мне всегда нравилось общаться с людьми мне всегда нравилось э, личностное общение даже сейчас когда я захожу из разряда в магазин и никогда не начну смотреть на ценники искать секцию товара я прежде всего что я делаю я просто ищу глазами кассира, продавца, я подхожу к нему и спрашиваю, а мне нужен такой товар, а порекомендуйте, а посоветуйте, то есть я всегда э, обращаюсь к личности, всегда. В отличие от других людей, да, которые им нравится просто прийти и что-то такое узнать, не общаясь напрямую к человеку. Я сейчас вам привел два примера, которые как раз-таки показывают наглядно, очень хорошо, вот эту современную тенденцию общества ухода от э, межличностного общения. Почему-то мне это не нравится. На мой взгляд, опять же, моя интерпретация этого факта, это связано с тем, что мы не хотим воспринимать Бога как личность. Объясню почему. Потому что как только, как только мы начинаем воспринимать Бога как личность, возникает одна очень большая проблема. Одна очень большая проблема. Эта проблема заключается в том, что наша зависть, наша зависть, она нам начинает шептать на ушко следующую вещь. Она начинает говорить следующие вещи. Ну вот смотри, вот если Бог личность, да, то он получается совершенная личность. Он более совершенный, чем ты. Он более богатый, чем ты, он более здоровый, более молодой, более энергичный, он может творить там материальные вселенные, а ты нет, а ты не можешь этого делать. И тогда что получается, что он лучше, чем ты, вот и все. Получается такой вывод, что а он лучше, чем ты. И тут наш эгоизм, наше ложное эго, наша зависть, да? наше вот это вот стремление наслаждаться, наше стремление быть самым главным в этом мире. Оно встает в противоречие с этим голосом И оно говорит нам, нет, подожди Он не является личностью Он не личность, личность ты Да, он есть Но он нечто бесформенное, безличностное Потому что быть личностью в тысячу раз лучше, выгоднее Более круче, чем быть не личностью Вот если вам сказать, вот смотрите Вы хотели бы быть светом? какой-то энергии или нет или вы будете там машей петь и вами наверняка вы скажете нет слушайте, лучше я буду машей петь и вами чем какой-то бесформенной личностью и вот я считаю что именно наш эгоизм наш ложное эго наша зависть она нам не дает в нем увидеть личность а если он не является личностью то все, все хорошо проблем нет но проблема на самом деле есть она заключается в том что мы наше отношение на него начинаем переносить на отношение к другим людям к другим и начинаем думать, ага, а если вот этот человек, он, вдруг он будет лучше меня в чем-то, более богатый, молодой, красивый, успешный, здоровый, неважно, миллионы эпитет, если он будет лучше меня, то как тогда мне быть, если у нас большой уровень эгоизма, мы говорим, нет, лучше, лучше я, я с ним не буду общаться, его для меня нет, он, он абстрактность, его, его не существует, да, вроде как что-то такое есть, но как личность его нету, я даже ему в глаза могу не смотреть, он просто как то функция, это не человек, это функция. И вот когда в сознании человека становится все больше и больше эгоизма, все больше и больше зависти, все больше и больше желания жить для себя, чем больше такой вот идеи в сознании становится, тем сложнее нам воспринимать других людей. Тем сложнее нам воспринимать Бога как личность. Мы уже говорим, нет это не личность, это что-то абстрактное. Эгоизм усилился, мы говорим, а его вообще не существует. Его нету, существуют только люди. Эгоизм еще больше усилился. Мы говорим, слушайте, людей на самом деле это просто какая-то биомасса. Просто масса, которая вот, я сейчас его встретил, а через три секунды он уйдет из моей жизни, я даже забыл как его зовут. То есть, чем больше развивается в нашем сознании эгоизм, тем сложнее и сложнее нам а, видеть в других людях личности. Потому что личности, у личности, у нее есть свои интересы, свои желания. И иногда эти желания могут быть направлены против нас. Да? У нее есть свои какие-то достояния И нам бывает очень сложно согласиться Что да, у него есть Мерседес А я езжу на Запорожце И, и как тогда быть? И вот наша вот эта зависть, она как раз таки нам говорит Нет, он не личность, это что-то, какая-то функция Это какой-то би, какой биоматериал, это не человек а, Это моя опять же идея Естественно, вы можете с ней не согласиться а, Потому что она может быть достаточно радикальна Для современного общества Но я, например, вот изучаю уже более 15 лет Я изучаю культуру древних людей, в основном это восточная. И там фактически все религии, вот индуизм, да, они так или иначе, они были построены на, на поклонение Богу как личности. Либо полубогам, да, кто-то там Шиве поклонялся, кто-то там Ганеши, то есть разным полубогам люди поклонялись, разным богам, да, разным как бы Богу поклонялись. Но так или иначе там была некая личностная, личностная природа, то есть они поклонялись личности. И если мы посмотрим на культуру, их культуру, то у них культура очень сильно связана на с, с личностными Вот я, например, езжу в Индию каждый год. Я стараюсь ездить в Индию каждый год. И что я вижу? То, чего нет у нас. Вот когда едешь по улице какого-то преновиденциального городка, то видишь, что люди, они находятся на улицах, они ставят сиденья, ну, в смысле, господи, сиденья, ставят стульчики, садятся вокруг и что-то обсуждают, что-то общаются. Там играют там, в домино, да, у них какие-то игры. Очень много людей, которым 50-60 лет, они вместе на улице что-то делают, взаимодействуют, общаются, там идут, идут гуляют. У нас этого нет. Если вы посмотрите на наше общество, если мужики собрались где-то во дворе. То, ну во-первых я где-то наверное с 90 х годов я уже такое не помню где-то до 90 я помню они собирались играли там в карты там в рыбу и, и тому подобное но так или иначе если они сейчас собираются они зачем потому чтобы выпить водку алкоголь выпить водку но вот просто вот взять и пообщаться вот как-то ну, думаешь как это так пообщаться а как же а как, а как же без алкоголя это пообщаться и то есть вот это современная тенденция к эгоизму все более и более возрастающему она заставляет нас перестать видеть в людях личности мы просто думаем, о нет я вот Лучше приду к себе домой, возьму телевизор, буду смотреть телевизор, буду там пить, там, не знаю, общаться там с семьей, но, но не с другими людьми. И причиной этой, как раз таки причиной является в том, что человек говорит себе, а я не верю в Бога, как, как что Бог имеет личностную природу. Потому что вот я делал наблюдения достаточно большие. Все, все, я могу даже, можно сказать, смело утверждать, что все люди, которые считают Бога личностью, они более общительны, они более коммуникабельны, и у них меньше эгоизма. Это, опять же, мое сугубо персональное наблюдение. Понятное дело, вы можете сказать, Антон, ты на своем веку не так много пожил, и твоя выборка, да, сколько ты там посмотрел человек, 100, 200, 300, как бы, ну, нельзя по этим людям смотреть, как бы, всю картину целиком, целиком делать. Я соглашусь, конечно же, но это правда, и она правда для меня. И в этом видео я просто хотел с вами поделиться этой правдой. Мне стало просто интересно разобраться в первопричине. Почему? Что является ключевой, отправной точкой? Почему мы не хотим видеть в людях личности? Почему мы все больше и больше становимся имперсоналистами? Первое, что пришло в ум, конечно же, это зависть, эгоизм. А потом я думал, откуда она берется? В чем причина этой зависти? К какой первой личности нацелена эта зависть? И я понял, что она направлена к Богу, потому что мы его не хотим видеть как личность. На этом все, вы были на канале Брамовед, здесь мы говорим о психологии, философии, религии, наконец-таки записал свой первый религиозный ролик, ребят, не обессудьте, мне религия тоже интересна, поэтому буду поднимать здесь разные религиозные вопросы. С вами был Антон Шульгин, я психолог, коуч, на канале я говорю о своей мысли. Вот, кстати, пользуясь случаем, сейчас хочу ответить на один комментарий, очень распространенный, мне часто люди пишут, слушай, ну ты же психолог? А ты говоришь такие как бы радикальные вещи, ты э, судишь людей, ты как бы свои суждения высказываешь. Ребята, отвечаю на подобные комментарии. Смотрите, когда я работаю с клиентом, когда я работаю с клиентом, я применяю все психологические техники. Это принятие, отсутствие критицизма, доброта, неосуждение. Это понятно. Но понимаете, но это мой канал. Это мой YouTube-канал, и здесь я не как психолог. Я иногда бываю в роли психолога, а иногда бываю в роли обычного человека Антона Шульгина, у которого есть свое мнение. И я просто высказываю свое мнение, потому что а, я же имею право быть на работе я один, один да, я использую одни инструменты, я себя веду определенным образом на работе. Но дома я себя могу вести немножко по-другому И использовать другие инструменты Поэтому, пожалуйста, не путайте эти вещи Потому что часто пишут люди в комментариях Что, как бы, слушай, очень радикальные точки зрения Высказываешь, не свойственные для психолога Но это мой личный видеоблог, блог Где я делюсь своими мнениями своим, Своими реализациями Ну, надеюсь, вам тоже это будет интересно Все, до скорой встречи, пока!